Мы постараемся на максимально большем количестве источников показать, э, как, какие тенденции, э, как они менялись, что имеет место на сегодняшний какие материалы применяются, кем, где, с каким успехом, в области каких зубов, с брекетами, без брекетами, как исследуются э, на сегодня эти рецессии, до, в процессе, после, что назначают и прочее. И чем конкретно мы недовольны. Потому что э, мы недовольны, Получается всем Поскольку наша конкретная работа Ну а по факту работа научная Которая и выходит за рамки диссертации Доктора Носовой Она конечно всесторонне рассматривает эту проблему И систематически И очень оригинальными подходами В том числе комбинированными И имеет под собой научное обоснование И очень серьезный перечень исследований доказательных Как вы это увидели сегодня Теперь давайте в конце посмотрим пример требований. Информационных требований. Ну, письмо информационное понятно, нас приглашают принять участие в той или иной конференции. И что мы пишем в статье? Индексу доказано, что она будет в библиотеке в Российской, она не будет иметь никакого дои. Это уже понятно, это максимум e-library. Название статьи все понятно тоже, не более пяти авторов, значит ничего серьезного туда не напишешь. Сами организации. Тут достаточно по оформлению никаких особенностей нет. Тут надо просто делать, брать образец и делать из него. И чтобы соблюсти отступы, шрифт и прочее, и не переделать, не заниматься форматированием многократным, Значит, надо делать сразу, на готовое, по тому образцу, который предоставлен организаторами конференции. Аннотация понятна, мы пишем всегда структурированные резюме, это принципиальные отличия, потому что мы метим все-таки на уровень работы выше, чем он среднестатистический, поэтому соответствуем всем требованиям публикации Scopus, Web of Science и зарубежных всяких публикаций еще, и написания учебников, и монографии и так далее ключевые слова мы берем на сегодня чаще всего 5-6 словосочетаний касаемо самих ключевых слов не обязательно они должны встречаться в теме статьи но это должны быть объекты исследования или результаты или термины которыми мы оперируем для формирования результатов нашего собственного исследования поэтому лучше всего использовать 5 максимум 6 словосочетаний которые описывают они могут встречаться в абстракте обязательно что об этом идет речь и в теме тема является целью но основной вывод или его мысль является достижением цели исследования и полностью практически соответствует теме и самая э, проблемная часть которая вызывает больше всего вопросов это конечно правило оформления списка литературы если мы с самого начала формируем для себя три файла э, Значит, это папка, в которой мы складываем статьи исследуемые. Мы прочитали статью, посчитали ее необходимые, У нас есть по ней тезис. И посчитали ее источником. Мы добавили в эту папку. А файл в один мы добавили в текстовой. Сам этот тезис, который придумали мы. И источник. И источники мы сразу нумеруем в том же файле. А с тезисами продолжаем работать. И когда у нас набор тезисов уже завершится и будет количество источников сформированное, да, какое-то финишное в соответствии с требованием, окажется, что две, два раздела статьи у нас готовы. Это вступление к статье, то есть обзор литературы, и это источники литературы. Это очень сильно сокращает объем времени, который необходим для подготовки научной публикации. И потом, если надо, мы меняем э, тезисы местами и меняем, соответственно, источники литературы. И нумеруем в сквозном порядке. У нас является готовый, оформленный уже э, обзор литературы или резюме. Вернее, обзор литературы статьи, да, вводный раздел или введение. И готовые источники литературы. И сократив э, объем тезисов, мы можем написать из него сразу резюме цель и так далее ну и как бы полный резюме со всеми ключевыми словами которые необходимо будет просто перевести поэтому вот эти все разделы которые на самом деле не являются э, до конца научными или описывающими нашу деятельность а больше э, требованиями оформления не нужно так много тратить время на них и в общем убирать те методы которые позволят сформулировать достаточно быстро кратко, в соответствии с требованиями публикации и так далее. Варианты различных описаний, веб-ссылок, в том числе и сведения об авторах. вот Мы соблюдаем все эти требования. У разных э, журналов и разных конференций требования могут быть разные, поэтому самое правильное и логичное э, – вбивать свои данные прямо в пример оформления, чтобы все отступы, шрифты, его размер, наклон и так далее, количество знаков, они соответствуют тому, что требует от нас. Организатор конференции. Итак, отчетное занятие номер один подходит к концу, и нам осталось два момента. Первый это показать файлы, которые с первого занятия предоставляются или которые создают совместно с молодым ученым. И молодой ученый ведет, соответственно, эти файлы. И второе – это получить какой-то отзыв у молодого ученого о том, как строилась работа. Да? Что было сложно, что легко. Как распределялось время. Что вызвало вообще какие-то проблемы, которые пришлось преодолевать. Что-то в общем особенное. Чем довольна, чем нет. Что могло бы быть лучше? Что могло быть лучше? Ну и какой-то открытый отзыв о том, как, кажется, укрепился ли от этого интерес к научной деятельности или ослаб. Ну, в общем-то, какой-то разумный, логичный отзыв, который покажет и нашу работу, соответственно, всей структуры, и работу дизайнеров, переводчиков, там, патентоведов, и то, как сопровождалась там, электронная вся вот эта деятельность, ну и прочее, открытость э, лектора, и ответы на вопросы, и детализация, и прочее. Угу. Ну, собственно, все. Я тогда передаю слово э, Ксении Приваловой, молодому ученому, кто на сегодня активно э, влился в нашу деятельность. И продолжает те направления, которые уже были исследованы, и вносит свой вклад также в изучение тех э, объектов исследования, которые интересны нашей компании и команде. Спасибо. Всего хорошего.